То, что произошло на играх в 2018 в Корее с Евгением Медведевым – жуткая драма. Это не просто серебро вместо золота. Медведев – сильнейшая фигуристка последних лет, абсолютный фаворит игр, показала великолепное катание, несмотря на травму. И это чудо, и это подвиг. Но оценки выше судеб поставили Алине Загидовой – Прекрасный и талантливой, той, что ворвалась в элиту, казалось бы, из ниоткуда и выиграла. Сходу, сразу, без видимых глазу обыватель усилий. Медведев должна была войти в историю как великая чемпионка, а вместо этого была вынуждена изображать радость от серебра. Дальше началось странное. Сначала слух о ее желании выступать за Армию. Но Женя ответил со стали в голосе. Что за глупое предложение? Потом вдруг решение вести ледниковый период на Первом канале для действующей спортсменки, пусть и травмированной, редчайшей случай. Что это? Добровольное завершение карьеры? В это нельзя было поверить. И вдруг новое решение. Евгений Медведев уходит от Этери Тутберидзе, канадскому тренеру Брайана Оресева. От тренера, который лепит одну чемпионку за другой. Все для победы. Так как это делали наши великие тренеры прошлого – Тарасов, Тихонов, Камилевский, Лобановский. В любом случае Женя не должна сломаться, железные девочки не ломаются. Единственное, что может ее остановить – это состояние здоровья. И хочется верить, что все с Женей будет хорошо. А вот Этерия Георгиевны есть новый вызов воспитать новых чемпионов, которые вылетят на лед и выиграют. Пусть все снова решится на соревнованиях.